Что такое приоритет? Это то есть распределение энергии, распределение внимания, когда уже, э, скажем так, два, две личности объединяются в пару. Значит, для мужчины на первом месте должно быть его дело. То есть добыча мамонта. Для женщины на первом месте должен быть Муж, который мамонта добывает. Если э, для женщины на первом месте что-то другое, она не уделяет внимания тому, чем занимается мужчина, она будет недополучать мамонта. Понимаете о чем? Для мужчины на втором месте должна быть жена. То есть он мамонта принес, сразу ей. Вот. Для женщины на втором месте должна быть она сама. Потому что, если женщина не наполнена, она ничего мужчине дать не может. На третьем месте для мужчины должен быть он сам, для женщины должны быть и дети, если они есть. На четвертом месте все остальное – Там хобби, увлечения, развлечения и так далее. А дети Дети для мужа на четвертом месте. Хобби, Хобби девочки, да. По Если это девочка, вот, то, ну, она будет черпать модели от мамы. То есть, вот, выполняя эти функции, он тоже заботится, как бы, и о ребенке, о девочке тоже. Вот. Если это мальчик, то он все равно будет обучать его своим делам. Поэтому дети для мужчины на четвертом месте. А если он уже становится мальчик-мужчиной, так он уже и не дети, он уже там помощник. Я думаю, что важно понять вот этот механизм, вот, вот именно вот, вот эта вот часть. Да? Распределение этой энергии. То есть вот Приведу такой пример с этим мамонтом. Вот представьте, муж говорит, вот, есть там жена, есть ребенок, есть муж. И муж говорит, я сегодня отправляюсь на охоту за мамонтом. Если жена в этот момент не вникает, вот, муж подумает, что это она на меня внимания не обращает. И будет во время охоты на мамонта думать про жену, а не про мамонта. Будет отвлекаться. И с меньшей вероятностью принесет нормального мамонта. Так. Если он приходит, и мама-то этого не дает жене, например, то есть вот он то, что добылось делал, он должен жене давать. Потому что жена ведь ему уже дала свой импульс, она дала ему свою энергию, ему нужно вернуть. Потому что благодаря тому, что она ему дала благословение, он это дело и реализовал. Вот. И вот это вот и есть обязанность мужчины сразу позаботиться о жене, а не о себе. Вот. Она принимает, и опять он на первом месте. говорит, Вот тебе большой кусок, а потом мне кусок. Вот. Он из этого куска берет большой кусок. Жена себе берет кусок, остальное детям они поделят. И дальше опять начинается тот же цикл. Если кто-то в этом месте соскакивает, например, жена думает только о себе или только о детях, вот. Маман-то не будет, и все загнутся. Если, если у вас есть, ну, скажем так, цель, чтобы мужчина вас обеспечивал, вам нужно будет вникать в то, что он делает. Это по-любому. Если цель, например, самодостаточная быть, то есть, не зависит от мужчины, тогда вам нужно будет приоритет ставить себя. В зависимости от того, какую модель вы хотите, ну, скажем так, практиковать в семье. Вопросы. Все подвисли, Задум, задумались, задумались. То есть суть такая. Чем больше вы хотите, чтобы он вам давал, мужчина, тем больше вы должны вникать в то, что он делает. Ну, то есть в его. Соответственно, тогда вот будет право просить. Вот. Если вы не хотите, чтобы он вам давал, тогда вы занимаетесь прежде всего собой. Если вы хотите, чтобы мужчина был выброшен из семьи, вам нужно заниматься вообще-то ребенком прежде всего. Тогда мужчина 100% либо налево пойдет, либо бухать начнет, потому что вы его как бы вытеснили из системы.